Что, Ой, это се, я думаю, что это проблема многих сегодня, что мы не да? И существует и... проблема ну на С Господом. И, ну, я лично в какой-то степени потерял сон. И лично у вас загубил И э, Я, в принципе, и раньше, так, суббота на воскресенье обычно плохо сплю. И приди, суббота к неделе спал сейчас это у меня уже каждый день каждый день я по ночам могу стать что за кого-то конкретно молиться или просто лежу ну, можно так сказать широко закрытыми глазами или просто и просто вот так мысли мысли мысли, мысли одна мои дни мысли много информации поступает много информации я сегодня хотел пустить Одно видео. Я захотел показать сегодня нашу братскую церковь. церква, которая находится в городе Одесса. в Конечно, кто-то может сказать: "Ну вам легко рассуждать, вы сейчас не воюете". кажется на вас своей лестную война. Вы сейчас не защищаете свои дома. Не Но я поэтому и хотел привести пастора одесской народной церкви этого да на да, Денис покажи я очень хорошо знал его отца. Много познал проповедовал в этой церкви, проповедовал в церкви. А, и поэтому мы и сейчас поддерживаем хорошие отношения близкие отношения и послушайте, пожалуйста совсем короткие такие фрагменты, там буквально по пять минут. И просто и слушайте краткий Пальченцена. Но... Два, два фрагмента всего лишь мы пустим. Два, две части по пять минут. Да, пожалуйста. Я рад, что мы действительно присутствуем в Божьем. Смотрите, что Библия говорит. Не воздавайте злом за злом. Или ругательством за ругательством. Знаете, что мне, за что я переживаю? есть вот этих э, видео много с матерщиной и совсем э, с разными лозунгами даже бывший президент сквернословит публично э, могу сказать одно весь мир молится за нас и разменять это на сквернословие это, это просто неправильно братья а ладно уже тот в политике но мы иногда, верующие люди, себе позволяем глупости писать, говорить и держать конец. Держите, держите Даже в сложные времена. Да, у меня негодования большие, внутреннее. И вообще в голову не влазит, как можно издать указ убивать людей. Мне, вот, я реально не могу это вместить, мне оно отскакивает. Я не могу понять, как это можно вообще это, даже думать об только думает, это а еще и дело. Но это не значит, что я себе могу позволить говорить, что хочу и дать волю всем своим чувствам, своим похотям, своим желаниям. Правильно, братья и сестры? Аминь. Вот, пожалуйста, придержите ко Напротив, благословляйте, знай, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Вы призваны, скажите, я призван на благословение. Вот так, поставите на себя руку и смотрите. Я призван на благословение. Тот, который призван на благословение, он не имеет права сквернословить, ругаться и все остальное нечестивое делать. Услышали? А кто не призван, пожалуйста, делайте, что хотите. Но те, которые призваны на благословение, они должны благословлять. Да, это тяжело. Да, это тяжело, но пусть Господь нам поможет. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от речей. Услышал? Сегодня очень сильно хотел прочитать это местописание сегодня публично. Пожалуйста. Вообще постарайтесь вот эти ролики не смотреть. Потому что э, я уже вижу, что некоторые верующие уже э, ничем не отличаются от неверующих. Пожалуйста, думайте о святости. Больше думайте о Боге, молитесь, дай тревожное время, Да, всем тяжело. Но знаете, что я подумал? Сегодня была молитва, что Бог нас благословляет, извините мне, я кашу с лососем вообще не ел. Сегодня в церкви э, была каша с лососем. Кто сделал, не знаю, тех лосося достали. Рестораторы привезли. Помолимся за них, чтобы сегодня свину не всегда процветал. Я кашу с лососем был. Кто кушал кашу с лососем? Смотрите, сегодня, сегодня, а сегодня кашу с лососем, кто кушал? Я кушал с кашу. Ты без каши. Мы тоже готовы. А Знаете, сказать, что не благословляет ли Бог? Скажите. Ну скажите, Бог не благословляет ли нас? Благословляет. Но это надо заметить. А почему мы так депрессивны? Знаете, что заметил? Меня смотрят онлайн. Я тоже скажу. Те, которые сейчас, как сказать, в изгнании, они более депрессивные, я заметил, чем здесь находящийся люди. Это я просто ну, я с ними молиться заметил. Я видел, я вижу, то на дороге одного встретил, то еще что-то. Куда депрессивно? Зачем депрессивно? Приходите в народную церковь, помолимся, и депрессия уходит. Потому что мы верим в Иисуса Христа. И я не о халатности, я не говорю о том, что мы броварством занимались. Нет. Я говорю о том, что у нас есть Господь. И мы призваны на благословение. Мы призваны на благословение. Давайте мы э, успокоимся в Нем. И э, сегодня у нас одна из последних молитв. Мы совершим молитву, сказали, Господи, благослови нас. Мы вот, приходим в салон Споем еще. Какое-то, вот знаете, поклонение, где такое созерцание внутреннее. Хотелось чтобы И второй фрагмент. Нормально, нормально. Аллилуйя, Господь, во имя Твое, очисти наши уста. Господи, чтобы они были святыми, чтобы они говорили благое, Господь, чтобы они изрекали благословение, Господь. Прости, там, где мы не бодрствовали, неправильно говорили. И, может быть, в голове есть те шумы, которые неправильные. Господи, мы просим Тебя, освободи нас, зачисти, помилуй Своей рукой, и пусть Твоя благодать и Твоя сила будет в нашей жизни. Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Сейчас мы помолимся о том, чтобы Господь дал полный мир и покой в нашем сердце. Тут есть тревога, кто-то куда-то едет, кто-то звонит и говорит, вот это надо, это надо. Каждый что-то знает. Ну, давайте мы сегодня посмотрим на Бога и скажем, Господь, Ты скажи, что я должен делать. Давайте будем молиться! Аллилуйя, Господь. Аллилуйя сегодня, Господь, мы на, на это месте. И сегодня мы всыраем на небо. И просим тебя, Ты говори нам сегодня, Господь. Успокой наши сердца и дай свою нам благодать и милость, потому что без тебя мы не можем, Господь. Аллилуйя, Господи, пусть Твоя благодать, она будет над нами. Пусть Твоя благодать. И сила, Господь, будет над нами. Мы нуждаемся в Тебе. Аллилуйя, Слава тебе, Господь! Славы тебе, Господь! И мы просим Тебя, являй милость свою сегодня над нами. Мы славим Тебя и благодарим Тебя. Аминь. Мы помолимся сейчас молитвой за Украину. Мы помолимся, чтобы Он, Господь, установил мир. И которые пришли воевать, чтобы немножко угомонились. И чтобы шел мир. Охде мир, правда? Давайте об этом. Аллилуйя, Господь. Сегодня наша молитва, чтобы Ты дал нам мир, Господь, есть те, которые хотят воевать. Их сильно много, Господь. Они хотят убивать, они хотят насиловать, они хотят разрушать. Господи, во имя Твое, останови их, Господь. Ты сильный Бог, Аллилуйя. И мы верим, что Ты способен остановить эту агрессию. О, рефрабали. Во имя Твое. Дай свою победу, во имя Твоего, Господь, совершай свою победу. Аминесано, Тебе, Господь, мы прославляем Тебя, благодарим Тебя и мы посвящаем Тебя. Аминь. Аминь. Аминь. Слава Богу. Это слово было позавчера, в пятницу вечером на вечернем а, служении. Слово Бишоне один, пяток вечер. Одесская народная церковь – это большая церковь. И церковь достаточно Филиалы находятся по всем городам. И только в одном городе Одесса церковь насчитывает более тысячи человек. В тази церковь в от человек. Очень большое братство. братство. Что-то около 400 братьев. Около 400 братьев. Ну, то есть это практически батальон. Целый батальон. Вот. Но они не собираются воевать. Да они просто работают, работят, активно помогают, развозят продукты, конечно, помогает раненым, на ранение, вот, и еще много другой какой-то определенной помощи. Отлични. Тема моей проповеди сегодня тема днес, закройте рот этому демону. Да на демон. Чуть попозже вы поймете почему такое название первое место которое я хочу прочесть у это послание к галатам слания галатяне 5 глава Пятая глава с 13 стиха 13 стих на проекторе мы можем смотреть на болгарском языке читать я прочту на русском к свободе призваны вы братья только бы свобода вашей не была поводом к угождению плоти но любовью служите друг другу ибо весь закон в одном слове заключается, «Люби, люби ближнего твоего, как самого себя. Если друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоти желают противного духу, а дух противного плоти. Они друг друга противятся так, что вы не... под не то делайте, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Это суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, и идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распы, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. предворяю вас, как и прежде предворял, что поступающий так царствие Божие не наследует». Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Скажи Аминь, потому что это то, что говорит Евангелие. И сегодня я хочу также прочесть, мы недавно, на этой неделе мы участвовали в международном посте и молитве, где постились все страны, включительно и Украина, включительно и Россия, включительно и Белоруссия, то есть на этом поле мы вместе, мы не воюем. И мы заеднуток и не воюваем. И вот одна сестра Галина пишет. И одна сестра пишет. Такое сообщение, очень важное. Сообщение, которое немного важно. Это ей написал брат служитель из Иерусалима. Братуит от Иерусалима написал. Мессианский еврей. Мессианский еврей. Дорогие, не знаю, как вы воспримете это, но сегодня под утро Бог показал мне демона войны. Именно было сказано не без, а демон. Он был громадный, с огромным ртом. Просто рот, как открытая бездна. И слово такое пришло, ненасытимость. Он поглощал все: Строение, технику, людей и все. И такой голос Бога. Закройте ему рот. И видение закончилось. И Я молюсь теперь, исходя из этого. Если будет и симолих из Если будете вам в духе поддерживайте. в духе, Люблю и благословляю вас всех, ходить в силе Духа Святого, который действует каждому из нас. Убитим и Помните, как говорил святой Августин? -ли как Свят Августин. Мы без Бога не можем бог без нас не будет и Господь без нас Такова реальность духовного мира он небо, небо господу за Господа. а землю он отдался нам человеческим а я и дал за человечки возвышайте голос в его победе победа. для нас сейчас это самая важная миссия, за нас и, миссия и вот сестра галина пишет и сестра галина пишет этим поделился с нами брат, когда мы общались онлайн вас с нас когда онлайн что в Египте все славянские группы на фейсбуке во внутренних группах обвиняют друг друга, что в войне тот или другой виноват. Чего в сечке социальной мрежи славянитеся обвиняют один друг, кое виновен. Одна украинка, например, в Мадинате занимается выпечкой и объявила в группе, что русским будет в еду ложить яд. Одна украинка в Египте казача шислагоутрована работе в пекарной, казача шислагоутрована в сечке руснации. Жену украинских пасторов постят, чтобы остановили Путина, советуют всем купить мазь глазную, чтобы не, что мы не спасаем их, Жен... что мы ничего не видим якобы. Жените на украинских пастыря. Украинские пастыря пастыри... ну, по сообщают, пишут, чтобы мы, ну, что мы верующие Публикует купили пишет, глазную мазь, э, чтобы типа мы ничего не видим, что ли. За что-то ничто не виждет от то Вся надежда на людей. И, и, и люди ругают других людей. Все ругают друг, сплошные маты. Псувни, украинцы матерят русских. Руснаци, русские матерят украинцев. Украинцы, и поэтому открыт роту демона. демона Что война началась из-за злых языков. война и за Мизиций. уже давно до этого что неверная информация друг о друге сми привела к ненависти и информация в довела до к национализму национализма что до сих пор род не закрыт у людей. Се затворят, а отсюда и у демона. И оттук, и на демона също. Потому что эти люди стали перестали бодиться духом Божьим. Да Дух. Может хоть закрыть рот демону приказами, но пока народ Божий не перестанет? Можем до да затворим на демона с... Указ, обаче, не, си затворят устите, не перестанет черпать пищу из э, средств массовой информации. И СМИ, не Божий шалом сердце. И не пустят Божий шалом в сердце Не, не прекратит выплескивать зло и отчаяние в эфир. И, да зло и в эфира, Этот род демона будет открыт. Тази демона утворено, и он будет пожирать все. И эта война давно начата словесно. И через думи, много времени питали этого демона. И много демон, чтобы он набрал силу и теперь выплюснул всю ярость. За да да... тази... ярост. Политики должны сесть за стол переговоров, переговоров и начать говорить правильные слова. принимать правильные решения. Нам верующим и ние, вярващи, нам нужно закрыть рот для проклятия, за проклятия и открыть свой рот для благословения. Да за Только Вадим, Вадим и Духом Божьим Дух, будут иметь силу благословлять да благословят враг, и говорить слова благословения. И да думите на Аминь. Вот то чем поделилась сестра? сестра вот, нас, на таком вот этом международ, международном сайте. Сайт, э, я вот лично я просто увидел вот эту картину. Лично вас Ну вот бесполезно молиться за демона или против демона. И говорить ему закрой свой рот свой И при этом материться сквернословить И, и, да и какую-то ненависть и злобу и просто да тази и злоба. уловить вот эту связь просто пока верующие ругаются то верующие, типа, ругают, они расширяют рот демона и, и это подтверждается писанием я прочту еще одно место здесь мы только что прочитали Каковы дела плоти, так, да? Это... За плота, это и распри, и разногласия, и, спорове, и, ереси, и ереси, и ненависть, мраза, и убийство. И это Писание говорит про верующих людей. Писание это говорит верующих. Ну, якобы верующих. Уж верующих. Потому что есть плотские верующие. Да? Что и и плотские верующие. Есть духовные верующие. И, духовные. и плотские верующие... Они могут производить очень много таких страшных дел. Давайте мы откроем еще одно место, которое написано в послании Якова. И он там пишет про язык. И там пишет И написано у Якова 3 глава. И его в 3 глава. С 5 стиха. От 5 стиха. Так и язык – небольшой член, но много делает, посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь прекрасной неправды. Язык в таком положении находится между членами наши что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Язык воспаляется от гиены. Можете себе представить, от гиены огненные, из самого ада исходит вот эта информация сейчас. Самый ад излеза та информация. «Всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неукротимое зло. Он исполнил смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из всех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. «Мудро ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле, добром поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы, вместе, вы имеете горку зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо, ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия добрых плодов». Беспристрастно или несомерно. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Слава нашему Богу. Вот к чему Господь нас направляет сегодня в этот тяжелое время. И вы знаете, вот на этой неделе прочел вот такую интересную, как бы подмеченную статистику. Которая разделила верующих якобы. На целых 7 категории. И вот одни верующие, верующие, они сегодня воюют на стороне агрессора. На стороне агрессора. И кто-то попал на эту войну, ну вот просто отправили человека на учение. И некой просто уж на учение. И вот эти молодые пацаны в форме, просто их вот так отправили, они даже не знали, и кто куда влади, они идут. эти молодые молодежи просто в униформе, сеги пыхнули в привозные средства, и сеги спратили за война, без да знает. Вот тебе учение, да? Твое учение. И пацаны оказались вот в таких боевых действиях. И Оказалось, что это совсем не учение. Вторая группа христиан. которые сегодня убивают на стороне защиты. Их можно и нужно даже понять. Вот если бы сегодня да, кто-то ну, лес с оружием в мой дом я бы конечно тоже встал на защиту но конечно убивать писание не оставляет какого-то оправдания для этого страшного не грех третья категория это ненавидящие христиане которые поддерживают ту или другую сторону или страна Читают всякую пропаганду, Что пропаганда. Заряжается, от этого еще Заряжается больше и готовы идти на войну с оружием в руках. С оружием в руках. Четвертая категория – это злословящие, категория злословящие и проклинающие христиане. проклинающие христиане. Можете представить, до чего мы доготились вообще? До мы. Нас христиан называют Нас злословящие или проклинающие христиане. Раньше у меня вот это даже в голове она как бы так не складывалась. Как, как, как можно быть проклинающим христианином? Как может ему наш Я, В моем представлении это до сих пор и несовместимое понятие. Все ошти не могут Пятая категория. Пятая категория. Равнодушные. Равнодушные. Ну, у нас все хорошо. При нас Моя хата с краю, я ничего не знаю. Кажется, да? далеч, и ничто не знаешь. И mm -hmm. просто вот такое, ну просто мы живем в мире. Просто не просто, мы живем в свят. Я вспоминаю такой один эпизод. Вспомним один эпизод. Как, в детстве мы все давно смотрели Физички. в этот маугли, да. Смегу глядели маугли. Вот такая орда вот этих как, рыжих собак идет. Когато э, идва... В маугли, да. Э -э, Им от много идват много рыжеви и предупреждает животные о том, что вот а атакуют, идут на нас. И животные теперь предупреждают, что не атакуют. Если помните, там какие-то птицы были, то ли павлины, не, то ли вспомню, фазаны какие-то такие уважные такие, такие уважные. И вот Поним? они ходят. И те такая ворвят. И что они говорят? И как показывают? Нам все равно. На нас нас не волново. Нам все равно. И вот эта равнодушие, оно иногда бывает страшнее ненависти нас. И после вот этого Шестая категория – это категория. пацифисты. Пацифисты. Ну, пацифисты, ну, как бы, да, хорошо. Пацифисты. Мы не берем в руки оружие. Не, не во Франции. Мы никогда не пойдем на войну. И никуда не. Я буду на Пацифисты когда-то в какие-то годы совершили очень большое движение. И во, э, и можел, и можел... И я думаю, что даже благодаря этому движению, в какой-то степени сократилось ядерное вооружение. И какие-то страны отказались от ядерного вооружения. Но все равно через какое-то время опять все это началось. И седьмая категория христиан. Те, которые хранят мир, как, как я прочитал сейчас, и которые побеждают всякое зло добром, не мстят за себя, и побеждают ненависть с любовью. И кто-то может спросить, а такое вообще возможно? Это не из какого-то... Мультфильм взято. Да не вот анимационно. Можно ли сейчас в такое время, да ли можем в время любить да Те врагов, которые ломятся в мой дом и с ненавистью убивают моих родных? И, убивают моих и последнее место сегодня я прочитаю. И, последнее место, я сегодня. и оно написано в послании к римлянам. Римляне. Двенадцатая глава. 12 с 9 стиха. Вот 9 стих. «Любовь да будет непритворна. Отвращайте зла. Прилепитесь к добру. Будьте братолюбивы друг от другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не собевайте Духом пламенете, Господу служите. Утешайтесь надежду. В скорби. Будьте терпеливы. Молитвы постоянные. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странном приимстве». Вот наша церковь, да, она сейчас занимается тем, что мы принимаем беженцев. Кормим их, там, благословляем их финансами, дальше отправляем, куда они хотят дальше двигаться. Кто в Грецию сейчас едет, кто в Турцию, кто в, Изра в Израиле, в основном евреи возвращаются. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Благословляйте, а не проклинайте. Значит, и все времена была точно такая же проблема. Значит, потому, в... по проблем, потому что в прошлый раз я говорил такую мысль. О том, что Иисус Христос. То, что Иисус Христос Он пришел на Землю на земята, во время римской оккупации. Ну, по своей нации Иисус Христос был кто? Спорить Иисус Христос? Он был евреем. А практически вся территория Израиля и она была оккупирована. Территория на Израил, была оккупирована самая сильная армия самая на то время армия, римская, время, армия, римская -то армия она оккупировала эту территорию оккупировала та и брала налоги и взимала данации вот, и понятно что находились под гнетом я говорил про партию зелотов которая готовила восстание против римлян. через какое-то время они сделали это восстание по историческим фактам. Два, двое из учеников Иисуса христа апостолы как я говорил они были из партии как казах те собили от партии это на история говорит о том что это восстание было это восстание. Очень жестоко подавлено. жестоку. Очень много крови пролилось. все изляло. И а, важная мысль. И много мысль. Я специально ее повторяю. повторяю. Потому что это то, что происходило 2000 лет тому назад. И это то, к чему призывает нас сегодня Господь, и Господь в наше И в современное время у меня возникает такое чувство, Возник, одно чувство мысль, мысль о том чтобы как будто бы Иисус христос не для этого пришел то, Иисус христос не то, он не пришел в израиль чтобы свергнуть римская иго, иго. хотя многие именно этого ожидали от него. Вопреки, чем много хора, вас он не пришел для того чтобы вооружить своих учеников не душил, и научить их драться мечами. Когда Иисус Христос брали, что произошло? Иисус Христос как случай? Я сегодня никого не осуждаю. Не никого, потому что и такое возможно. Что и возможно. Апостол Петр. Апостол Петр. Ну казалось бы, ну такая величина. Кто-то может сказать, ну, ну, ну, как может апостол Павел взять оружие, ну, апостол Петр там, да, воевать да кажа, как или другие апостол какие-то апостолы. Да да Петр другу, взял меч, и меч, когда страшные стражники хотели взять Иисуса, искали да Иисус, он заступил за Иисуса Христа, за Иисус, с мечом, с меч, и отрубил и ухо стражнику. на стража. Это известная история. Ну, то есть и сегодня это происходит и се случва. Иисус Христос и это понимает Иисус Христос и покрывает и но все-таки он пришел для другого и поэтому не бойтесь того кто может ваше тело погубить нези а бойтесь того кто может и ваше тело и вашу душу. может и душа огненную. вернуть гену в Адов, вот этого надо боя бояться. Вот да? два И просто, ну. Мы сейчас вот в такие времена вступили. И сегодня влязухме в такие времена. С 15 стиха. Радуйтесь, радующимися. Плачьте с плачущими, будьте единомысленны между собой, не высоко и последуйте смиренным, не мечтайте себе, никому воздавайте, не воздавайте злом за зло, не, но пекитесь одобром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано мне отмщение я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жажден, жаждет, напои его, ибо деласи. Ты соберешь Ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Кто-нибудь может сказать на это Аминь? Я понимаю, что это очень тяжело, и это очень нелегко. И временами ученики Иисуса Христа говорили, ну, это, вообще, это вообще возможно? И что отвечал Иисус Христос? «Как он говорил Иисус, то, что невозможно человеком. кому возможно? Возможно Богу. За и еще другое место говорит, все возможно верующим. И вот где она победа? Где, где вот эта победа? Тази победа? Сегодня вот этот призыв идет по всему миру. Закройте рот для проклятия. И откройте мир, откройте рот для мира. И все утворите устата за мира. Для благословения. За благословение, для любви. За любовь. И когда христианский мир объединится и, и закроет свои уста и затворят си, для какой-то злобы за злоба, то рот у этого демона он закроется тази уста на този демон, се затвори. то есть своими делами то есть через свои дела язык это на самом деле очень важно правильно оценить я считаю что Язык ⁇ это страшное оружие. Намного страшнее автомата калашников. Язык мне. Страшное оружие, много по вот смотрите, автомата. что произошло. А началось, на, началось с того, что просто кто-то открыл свой, свой рот в том саму, направлении. Знаете, я вот врач. Я сам лекар. И, ну, кто-то уже знает, что 7,5 лет я работал в психоневрологическом диспансере. И, знаете, в Такое, знаете, вот эта кли, клиника у нас в Казахстане, она была самая такая тяжелая. Тази клиника при нас там. И, и там лежали одержимые люди. И там, не хора. Они реально обесновались. Одного доктора, кстати, зарубили топором. доктор залязаха со. Совершенно какое-то неадекватное поведение. Совершенно неадекватно поведение. И вы знаете, вот, как, как совершаются убийства? И знаете ли, как сие убийство? Практически всегда, Почти винаги, это отслеженная статистика, твоя статистика все убийства, убийства начинаются с того, того, что человек начинает материться. Че человека до псула. Сперва он открыл свой рот, устата, просто злоба какая-то, потом начались маты, и... потом След человек твари. теряет контроль, губе, контроль над собой. Над и люди так и описывают. И хорда така Я что-то описывал это в истории болезни. А с гуписывах в истории это на болести. Люди описывали, что хорда потом какая-то сила берет меня. В числе того никакого Я даже когда-то рассказывал, но это, об этом лучше не говорить, конечно. Что человек может сделать в состоянии аффекта. И потом говорит, я открываю глаза, и, после этого, мучите, и вижу вот эти трупы. И вижу тези я понимаю, что я не мог такого сделать. И разбирам, не да я не мог такого сделать. А началось все с того, а бачи, что това, человек начал просто че проклинать за и это, знаете, вот такая сжатая такая квинтэссенция. Твоя квинтэссенция вот, на одном человеке происходит то, что сейчас произошло вот так. В В огромных и, и великих странах. Сега в и великие и у, у этих обеих двух наций братских наций. И тези огромней, и двете нации, у, об, у обеих наций. И двете, прошлый раз я сказал. Казах, непобедимый дух. От дух. Непобедимый дух. Понимаете, да? И что сейчас происходит? Как после случая, Одна непобедимая нация воюет против другой непобедимой братской Одна нации. Нация друга. Нация. Господи, пусть это остановится. Господи, я, я согласен вот с Писанием. Я сам согласен со списанием, О том, что и начинать надо с, с, со своих уст. Жизнь и смерть во власти языка находятся. На Сесть за стол переговоров. И нам, верующим, надо за это молиться. Чтобы пришли к миру, к консенсусу. Всегда можно договориться. Можем да Но вот при желании всегда можно при договориться. Желании да договорить. Вместо того, чтобы мочить своего брата, Вместо или там, убивать отца свой, мать брата свою, или или мать свою, убивать своих родных, убивать родни, не пусть это прекратится, Некот пусть это остановится. Сегодня вы знаете у нас трапеза Господня. С чем уме, на трапеза. Я буду уже заканчивать. Уме, Я буду уже заканчивать. Я бы хотел, чтобы вы проверили сегодня себя. Чуть-чуть да позже я прочту место, где написано «Исправьте сердца ваши двоедушные». По одно место, -то пишу, да си поправим сердцата, Потому что Богу не нужно это лицемерие. Бог не лицемерие. В церкви мы одни. Вне церкви, церкви мы совершенно другие. И в церкви мы говорим слова любви. думайте на любовь, Вне церкви мы готовы убивать и убиваем. Не должно так быть, братья. Не треба так братья. И вот она градация. И тази градация. Можно оставаться в мире. Можно стараться любить Бога всем да сердцем. Да до сердца. Искать и находить его. Да да воиться духом святым и до да водим от свете дух и быть в безопасности. и до да в безопасность потому что бог будет, начнет водить тебя выводить да, что Господь не води не потому что его задача, За что -то задача тому. самая главная задача Бога, Дай, главная тому задача, чтобы твоя душа была спасена. Не да спасена. бог он не желает твоей погибели Господь не желает... Или чтобы какое-либо зло было причинено тебе. А вот дьявол, на, наоборот, написано, он есть от начала человека-убийц. Он ненавидит человека. Он готов его просто порвать. Готов и, да и он пришел, чтобы украсть. Убить. И, погубить. и да погуби. Эти два слова они отличаются. И убить и погубить. Да, уби и да погуби. а убить и погубить. Убить имеется в виду убить тело. Уби, да убить значит да убить тело. А погубить что а значит? А да погуби, значит погубить душу да погубить душата и вот это для дьявола самое такое вы знаете и дьявола, самое желанное вожделенное он так хочет погубить да человеческую душу да погуби чтобы эта душа никогда не познала вечного спасения, душа не вечного спасения. и отправилась в весь с ним в да со снегу вечную погибель вечно смерть Просто взвесьте себя на весах Божьих. На Где я сейчас? Где я себя. Может быть мне все равно? Может быть, не пука. Может быть я пацифист. Может быть, сам пацифист. Может быть я сегодня встал в тот лагерь, который злословит и проклинает. Может быть, проклина. И через мои уста. И через мой уста начинает кто-то говорить. Может быть, в мое сердце вкралась ненависть может быть, в моё сердце има и какая-то злоба, злоба, которую можно оправдать. -то да оправдает, Но это же справедливо. Обаче, справедливо? Но всякий ненавидящий, обаче, всякий -то написано, также есть человек -убийц". убийц. Может быть, я сражаюсь на стороне защиты. На на и это... И, И может быть я воюю на стороне агрессоров, И нападающих. Может, на стороне агрессора, потому что мне приказали так. За что -то сами казали. Я просто исполняю приказ. Просто я ничего не могу поделать. Не могу да направи Но на самом деле всегда есть выбор. Абача, всъщност, избор. Сделай выбор сегодня. Направи с Богом ли ты? Или против Него? Или потому что слова Иисуса христа за что-то он говорит очень просто «То казва, много прости, кто не со мной кой -то не мен, тот против меня и мен. это слова Иисуса христа но другое место говорит и место казва, вот тот кто в нас, този, в нас Иисус, христос, Иисус христос он больше того кто в этом мире този, в свят. то есть можно победить эту ненависть можем да победим тази можно победить этого врага да победим враг. можно закрыть свой это реально закрыть свой рот в отношении проклятия можем да си затворим за проклятия. можно ли или нельзя Конечно, можно. Это все реально. И, и это будет начало того, что рот этого демона, он будет закрыт. За демон, и он перестанет делать то, что и он и делает. Того, Аллилуйя. Давайте мы слоним наши сердца. И, сердца и коротко помолимся. И помолим. Господь, благослови нас, пожалуйста. Очисти наши уста. -ни. Очисти наши сердца. сердца. -ни от всякой той мирской информации, неважно откуда она приходит, важно, откуда это человеч, человеческая. -то. земная, как написано, -то. бесовская мудрость, бесовская информация, бесовская информация. Дьявол хочет, чтобы мы вышли из покоя. И иска, да излезем от покоя, дьявол хочет, чтобы мы потеряли мир, и перешли на ту или на другую сторону, и заминем да на едната или другая сторона. Но не этого хочет Бог. Това Господь. Бог хочет, чтобы мы вернулись в совершенный мир. И успокоились в нем. Для него не так важно наши тела. Для него очень важно, куда пойдет наша душа. Спроси у себя, се. куда пойдет сегодня твоя душа. Если вдруг сегодня с тобой что-то случится, случи тебе, атомная угроза на, нависла над всей землей. Никто не знает, когда умрет, так написано земля. да мы и мы знаем, знаем о том что ядерные ракеты находятся сегодня сегодня находятся в полной боевой готовности и осталось только нажать красную кнопку и осталось само, да но если ты находишься в мире с Богом, тебе нечего бояться не как да потому что твоя душа в руках что Бога. Скажи Богу прямо сейчас. Скажи, Бог, приготовь мою душу. Боже, мою душа. Я хочу быть только с Тобой. Прости за все мои грехи. Прости, за то, что я ненавидел. Прости, за то, что я говорил эти страшные слова. Прости, за то, что я Все эти проклятия. Всяка, всякая эта ненависть проходила через меня. Прости меня, пожалуйста. А мой меня прямо сейчас. Драгоценную кровью кров, Твоего единородного Сына Иисуса Христа Сын Иисус Христос, Очисти меня от всякого греха меня от грех. Прими меня в свою семью в свою Благодарю Тебя Божие Потому что так написано. За что такая Всякий призвавший имя Господне спасет. Господь, что спаси. И что мы сердцем веруем к праведности. А устами а исповедуем к спасению. спасению. Прямо сейчас я благословляю Я благословляю своих врагов. Я благословляю всех тех людей, которых я знаю. Всички, которые, может что которые меня, быть, что-то имеют против меня. Но прямо сейчас ты даешь мне любовь, ты любовь. И твою святую благодать, благодать чтобы благословить этого чтобы человека. Простить этого, этого человека. Отпустить этого человека. Победить всякое зло добром. Да зло с добро. Прямо сейчас. Сига. И всякую ненависть любовью. И с любовью. Только так мы можем победить. Такая можем да мы не можем победить зло злом. Да злом. Зло. Но мы можем победить зло только добром. Можем да зло то с добро. Но только с Богом. С только у Бога есть такая сила. Бог и сила. сила. Святого Духа. Сила -то дух. Величина той благодати. Безмерной и безмерная безграничной божьей любви безмерная безграничная любовь спасибо тебе Иисус Благодарим ти, иисус за то что ты навечно принял меня за твачи, си приел в свою прекрасную семью вечно -то, вечно -то си и, и подарил мне и подарил вечное спасение. Вечно спасение во имя отца и сына и святого духа Дух молились Аллилуйя, если согласен скажи аминь, и, согласны, аминь. аллилуйя и я перехожу, у нас всегда, когда происходит первая дата месяца, трапеза Господня, и служение немножко задерживается всегда.